Миша, Стартуем, Миша, мне уже можно? Да. да, я жду, жду команду от что можно, можно. Удачи, можно. удачи да, тебе, да, давай мы тебя молодцы, ждем да, на финише. Да. Все, давай. можно, можно. И как всегда, а, в нашем да. стиле. Ну, Олес, я ждем, ждем, тебя, ждем тебя, ждем да, тебя, да, ждем да, тебя. Да. Давай. давай. Все, все будет хорошо, все, давай, давай, ошибись. Все, давай, ждем тебя, береги себя. Удачи, удачи! Давай, давай! Давай, давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Привет! Привет! Ааа, дает это очень приятно, да. Это дает мне силы. Давай, давай! Сдем на финише. Как много, как много. Вот Григорий. Ура! После травмы он такие сумасшедшие запись идет, идет. Объемы надел. Ну, короче говоря, типа за две недели подготовиться с нуля до грута. За два месяца. За два месяца. Ну, я понимаю, что я так усугубил. А что за травма у тебя была? Разрыв передней крестообразной связки и С... миниск. С этим бегать-то можно вообще? Конечно. Ну, но не сто же километров. Ну как? Ну... Тебе надо было детский или фан-ран участвовать. Есть, пока есть миниск, хоть в каком-то количестве. То бегать можно, То, да? Бегать можно, да. Ну и в общем он тут наматывал такие расстояния, расстояния, расстояния. Говорил, все, я готов. За две месяца... Просто очень много бегал. Я вот вижу у него шикарный рюкзачок сзади. Я практически много грудов и марафонов с таким пробежал. О, вот молодцы ребята, да. встали нас поприветствовать. Давай, давай. Ну, давай. Кончит, Олег, я тебе желаю хорошо пробежать Да, по своему плану. Ты, главное, береги себя. Конечно. Болот нету, нога Эх. у тебя не не проверял. Я, значит, перекрестной проверки, косвенной проверки делал. Косвенным фактором. Да. Должно быть по суше, да? Да. Ну хорошо. В общем, я думаю, увидимся на разных бродах. Да. Может, у меня еще и перегонишь. У меня пропадет запал, а у него нет. Посмотрим. Да. Ну, у меня задача финишировать в кат Тайм. Пока... И просто финишировать. Подпиши. Ну что? Николай и Павел такие! Вы же, же, Вы же... челлендж догнать Олега, он меня да. уже обгоняет, Эти, только километр. Эти ребята, они первый раз у нас же, правильно я запомнил? Так точно Вот Да, капитан Блин, я просто почувствовал Олег, Олег, мега Олег, это, это, это, короче, вот, мега-тактика, он сейчас нас ведет в анаэродную зону, смотрите, он ускоряется Не-не-не, я это Он, самое... он говорил Чтобы он вас было Олег, был смотрел, он, у меня уже пульс, видите, 2,4 уже подрос, да? только что 1,9 был Ладно, смотри, я вперед, чтобы вас было видно, вот на камеру. Хорошо, ну, ребят, я желаю вам пройти свою первую сотку, так, чтобы вы всю жизнь вспоминали об этом, как первый прыжок парашюта, как первая брачная ночь, удавшаяся. Но первый секс, забыли. первый секс, не первый брачная ночь. Как первый секс, который получился. Вот это, не забываем. Просто потом все будет технично, так подготовить, так подготовить. А первое это что-то невероятное. И вам, конечно, повезло с погодой, не как в прошлом году. Это... Мы бежим с Данилом друг друга снимаем, он меня на колобашку, и я его на колобашку. И у него есть какая-то мощная история, он готов поделиться. Да, да впереди нас буквально э, в нескольких метрах да. бегут ребята и справа, если вы видите, бежит мальчик Саша. Да. Э, скажу так, бежит 100 километров, и предыстория такая, никогда ни разу вообще не бегал. В смысле ни разу не бегал? А, вот так вот. Человек был рожден вот на природе. В бафе который? Который в бафе. На природе был рожден в капусте? Как-то так, да. Поэтому... Это будет настоящее преодоление. Подожди, То есть он просто, а он О, хоть пр... тренировался, да? Абсолютно. В этом плане это еще более интересно. Но он хоть ходил? Сколько-то пешком? Ну, на охоте, да, за кабанами. А, ну не, ну так если на охоте за кабанами, тут я понимаю, что там нагрузка может быть такая, организм будет. Так, мальчик как Паша, да? Э, Саша. Саша, Саша, Саша. Тут сказали, мальчик Саши есть. Мальчик Саша. Мальчик Саши есть тут? Нет, нет, Рекомендую, да. Рассказали про мальчика Сашу, который первый раз бежит. Да, с он с детства бегу. не бегал. Вообще, да. Да. Мы, мы не верим, что ты ни, ну, ни, нигде так, не участвовал, так, ничего. Пока, пока бегу, да, спасибо. Ты, а ты уже бегу. легенда. А, Саша, ты можешь... давай, давай, давай, да. а ты ходил живым. на большие расстояния, Никогда быть? не ходил. Не... Вообще. Опыта Нет. нету никакого, но Слушай, посмотрим. А что тебя сподвигло-то вот так вот? Интересно, э, насколько вот хватит за, за, сказал, запаса у сил был. у человека абсолютно не, к этому не подготовленного. Ни разу не бегал ни марафоны, ни короткие дистанции. Вот решился попробовать в деле. Ну, желаю, абсолютно что, без опыта. Я желаю, что у тебя все получилось. Ну посмотрим, что pues, да там закончится. есть чем кормить, то есть когда есть, у леса останешься. водичка и еда есть, да. Блин, ну ты... Спасибо. А, оторвай еще Ну посмотрим. Так, а... Посмотрим. По а, а, а... чуть-чуть. Олег, ты красавчик, я смотрю тебя... Ты смотришь меня, Серег, ты... да, да, давай да, тогда. Да, да. Ты должен про себя рассказать обязательно. Про себя? А чё, зачем ты меня смотришь? Ну как, ты а, что, очень лицей. Смотрел бы ФИФА. Ну что, про себя можно сказать? Да. Все, первый раз не первый. Нет, ну соточку первый. Нам знаешь, что и 200 скажешь. нам это не страшно. Значит... Мы собрались тут за пять дней и решили до этого бежать. Я сказал своему сыну. За пять вот дней вот до да, старта да, вы стату, решили? Да. Ах, Нашли, охренеть по-другому не скажешь. Вот. Это безбашенные, сумасшедшие это... люди. Так Я куда? год принимал решение бежать, не бежать. Они за пять дней. Нет, ну мы только сразу. Мы больше знаешь, В откуда это... вообще? Из, какого... Из Белгорода такие. В городе Бел... Бел... Белгорода, да. Бел... Бел... Белгорода такие живут мощные. Ну, ну, ну и за пять дней вы такие ну, рассравные да. заки собрали. Все, и Саша говорит, я тоже с вами. Да. Я Типа был... что, я один дом останусь, когда да. побегу. Конечно, конечно, вот. конечно. Вот. И вот увидите, все мы будем там. Это будет пример. Это будет пример того, что каждый, кто хочет. Может, да, может, да, может это себя. сделать, да. Саш, ну это... мне надо тебя найти как-то после финиша, и чтобы ты поделился, что у тебя ну вот получилось. Найдем друг друга. Да, а да. Это потому что это рассказ будет самый вообще крутой. Это круто, да. Я Нет. Вот бегу рядом, и я уже. Тогда... Наверное, в истории есть такие моменты, ну, ситуации, но я просто первый раз вижу такого человека. Но и... по... Еще бандан Посмотрим. у тебя шикарная. Спасибо, Места. друг, спасибо. Спасибо, Олег. Мы вот еще этим летом ездили из Белгорода на велосипеде в Уфу. 1700 километров. А, тогда ты подготовленный. Они мне сказки рассказывают, что он не готовился. Он из Белгорода в Уфу на велике ехал. И говорит, я не готов. Ой, умора, ой, умора. Короче, не верьте, все это фигня. Он не такой. это разные нагрузки на организм. Говоришь, все, ага. делаешь, думаешь, то что я что сижу делаешь, на попе на велосипеде ровно и кручу да. педали а тут то, только на ногах да. Сережа а ты помнишь что мы на этом мосту с тобой на этом подъеме с тобой познакомились да. я тебя догнал и начался разговор я а -а -а. не помню о чем Только что пешком надо в горку то ли чего да, да, да, такое и потом мы долго-долго шли да? Да. да вот и вот на этом подъеме да, вот Что-то начали мы, это самое, разговаривать с тобой, да? Три года назад. Три есть... года назад, да. Два два года назад. Два. В шестнадцатом году. Ага. Ну и что я хочу сказать, что безбашенный русский американец Серега, только такие люди могут приехать на выходные. О, давай руку дай. <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> <реклама> только такие ненормальные могут на выходные прилететь из Америки, чтобы пробежать 100 километров. Делать он даже третий раз. Один раз, правда, он отпуск брал. На первое место мы Серега не претендуем, поэтому мы просто в горку идем пешком. В самом начале, кстати говоря, горки сильнее всего изматывают, да? Когда первые вот. Угу. Потом как-то ты уже легче проходишь, когда разогнался. А он а еще, блин... Гематоген. Гематоген опает. Да. Мало того, что он в два часа просто нажирался, что-то яйца, арахис, бананы. Куда в тебя лезет все это? Яйца, банан, арахис. Да. Да. У него просто здвиг по времени вообще произошел, и он не спал. Я ему позавидовал, думаю, оставил, когда его после экспо. Он говорит, я спать, думаю. Он сейчас из-за звика во времени проспит до старта, и у него будет там 8 часов сна. И просто будет свеж, как огурчик. А в результате ты спал 3 часа, да? Да. Ну, сбил сюда, да? Блин, ну это мужественно, конечно, так, лететь чтобы пробежать 100 километров в выходные. А я тоже собирался лучше, чем в прошлом году, но спал все равно три часа. Правда, чувствую себя нормально. Там дальше надеюсь, что разбежится. Все будет хорошо. А гематоген, ну, кстати, фишка я посмотрел. Я с собой взял 3, 3 гематогенки. Две на до 70 километров и одну после. Сте. Что-то как-то много воды-то. Я не ожидал. Я понял, что брожази было. Сухо. Нет, здесь не было сухо, но не было так глубоко. Ай! Ха-ха! Пора... А, а по осенью давайте позировать. Да, да? да. А то как-то бежать. Вот такие будут на три. Так, да. на меня, на меня глаза. Вот так Ой! Так. О, Олег. Олег. Олег. Вот. Правы, Я в подож... Фух. Да. Ой. А вот здесь уже разместили. Здесь уже разместили грязючку. Вау. Опа. И вот вся вода, которая. С бегунов. Ну что, и нормальный, такой страшный он первый брод. Но кажется, мне в прошлый раз как-то было немножко поменьше там воды. Ножки так шмокают. Карвин говорит, что я уже дневную норму прошел. За разговорами время летит быстро, говорит Серега, час целый час прошел, мы прошли 8 километров. Ну, действительно очень красиво, мы огибаем крем с другой стороны, на вал идем, на вал, здесь вот группа. Бежим час уже. Ну раньше мы последний бежали, а тут есть те самые, те кто хочет нас отобрать. Это эту, как это сказать, почетную, <смех>, обязан замыкать дистанцию. И мы поднимаемся по старому крепостному валу. О, о, где тут красивые виды сейчас? Камера. Суздаль — это город-сказка. Это вот такая красота, дорога в Кремль, старые торговые ряды, палаточки стоят, выходные, торговля там будет, Циркушки такие маленькие. Как сказал один дядька по телефону, Суздаль — это законсервированная деревня. Какая была, такая осталась. Только провели свет, газ и водопровод и подкрасили. И здесь очень...